Хочешь экономить на своих покупках или зарабатывать на покупках других, регистрируйся в партнерской программе EPEN и зарабатывай до 11% с каждой покупки на AliExpress. Ссылка в описании. Пятое место занимает Jumper EasyBook 2, который заказали 157 раз. Данный ноутбук обладает 4-ядерным процессором, расширением дисплеем 1080 на 1920 пикселей и размером экрана на 14 дюймов, батареей емкостью в 10 000 мАч, объемом жесткого диска на 64 гигабайта и оперативной памятью на 4 гигабайта. Данный ноутбук стоит от 227 до 234 долларов. Четвертое место занимает ZeusLab A8, который заказали 159 раз, на два заказа больше, чем у предыдущего ноутбука. Его стоимость составляет 341 доллар, и за свою стоимость он обладает следующими характеристиками: объемом жесткого диска на 500 гигабайт и на 8 гигабайт оперативной, четырехъядерным процессором, расширением дисплея 1920 на 1080 пикселей и размером экрана на 14 дюймов. Третье место снимает джампер EZBook 3 Pro его заказали более 270 раз. Ноутбук обладает следующими характеристиками. Расширением дисплеем 1080 на 1920 пикселей и размером экрана на 13,3 дюйма, 4-х процессором, оперативной памятью на 6 ГБ и объемом жесткого диска на 64 ГБ. Данный ноутбук стоит от 298 до 307 долларов в зависимости от комплектации. Второе место занимает Чуви лотбук, который заказали более 325 раз. Стоимость данного ноутбука составляет 260 долларов и за свои деньги он наделен следующими характеристиками. батарея емкостью в 9000 мАч, 4 ядерным процессором, дисплеем расширением 1920 на 1080 пикселей и 14 дюймовым экраном. Также оперативка на 4 гигабайта и жестким диском на 64 гигабайта. И самый продаваемый ноутбук на Алиэкспресс это Xiaomi Mi Air, число заказов, которое перевалило за 1400 штук. Ноутбук обладает двухъядерным процессором, объемом жесткого диска на 256 гигабайт и на 8 гигабайт оперативной, размером экрана в 13,3 дюйма и расширением дискаем 1080 на 1920 пикселей. Данный ноутбук стоит от 720 до 738 долларов в зависимости от комплектации.